Нет, слышны мощные взрывы. И это сегодня самая главная тема. А тема революции в Венесуэле. Да? И вот Кремль считает Мадура легитимным президентом Венесуэлы. Парадоксальная ситуация. Легитимность дает Кремль, а не народ Венесуэлы. Представляете, вот Кремль дает легитимность. Это уникально совершенно. Нелегитимный Путин считает легитимным нелегитимного Мадуру. И от этого Мадура становится легитимней, что ли? Легитимность власти дает народ. Все. Причем не выборами, не какими-то другими делами, а своим подчинением. Если народ вышел из подчинения, значит, властитель нелегитимен. Это аксиома, дураки путинские. Это аксиома. И вот э, всякие тролли э, смущают народ вот такими записями, мне нравится. Ну, и связано это, конечно, с э, тем, что, э, значит, Хуан, Гуа, э, Гуайр, <смех> Гуайдо, Хуан Гуайдо, который является, в общем-то, председателем парламента, да, провозгласил... Себя президентом но не превозгласился на самом деле президент на самом деле если отсутствует президент он сдох или его просто нет да то о, тот кто возглавляет парламент по конституции Венесуэлы, является в общем временным руководителем и это совершенно логично да так вот смущают определенные ватники народ такими вот, вот постами x с пишет. Оказывается, можно было так. Моторол объявился временным президентом Украины. Путин признал Моторолу переходным президентом. И значит, вот что Трамп признал Хуана Гуайду временным президентом, это как раз... Таким образом комментируется для Ватников. Ну, давайте попробуем. Я понимаю, что это чушь, Ну давайте попробуем разобрать эту чушь. Во-первых, Моторолу не поддерживал народ Украины, да, а вот Хуану Гуайду поддерживает народ Венесуэлу. Причем на референдуме, на прямом референдуме люди вышли, их больше миллиона человек это в Венесуэле, представляете, только в Каракасе, да, еще по другим городам полно вышло народу. Во-вторых, Мадорол не являлся гражданином Украины, а являлся автомойщиком да, в России, а не председателем парламента в Украине. Да, если бы он был председателем парламента в Украине, можно было бы как-то связывать. А какой-то автомойщик из Ростова, да, и вот какая связь-то, я не понимаю. И вот Хуан Гуайда является не автомойщиком. Возрастова, да, а да, если бы был автомобилем из Ростова, то, наверное, Путин бы признал, а вот он является председателем парламента и поэтому законно, в общем-то, абсолютно становится временно исполняющим обязанности президента в тот момент, когда президента нет, потому что выборы те, которые прошли, то есть нарисованные выборы Мадуры, но это, это разве выбор? Нет, конечно, нет, конечно. Если бы это были реальные выборы, то миллион человек вышло бы сейчас защищать Мадуру. Да? Но они не вышли. Там нет таких людей. И вы все видели, как э то видео, как Мадуро выступает перед пустой площадью, размахивает руками, а людей потом рисуют ему. Нарисовали митинг, а он на пустой площади выступает. Потому что сыт. Так что, в общем-то, Люди в Венесуэле сделали то, что мы очень хотели сделать с 5-11-17 года. То есть провели прямой, непосредственный референдум. Вот, вот они здесь, вот они проголосовали своим присутствием, выбрали себе руководителя. И вот Магирини, как это ни странно, да? то есть весь Запад очень боится. Всякого рода прямых выступлений Потому что представительная э, Форма представительской демократии Всех устраивает А почему бы нет да, Там есть какие-то депутаты Они за народ всегда все решают Так вот народ Венесуэлы Имеет право на мирные демонстрации Он может свободно выбирать своих лидеров И решать свое будущее Это Магерини заявляет Ну так сказать От имени Европы Как я понимаю Да а, ты мне. И, а вот в Кремле самым внимательным образом отслеживают развитие ситуации в Венесуэле. Об этом заявил, значит, Песков внимательно они отслеживают. И Рябков, вот этот, который замминистра иностранных дел, заявил: будем стоять, если хотите, в одном ряду с этой страной на страже суверенитета, на страже недопустимости посягаясь. На Принцип невмешательства во внутренние дела. Какой принцип не невмешательства? То есть, они причесывают, что это Соединенные Штаты дали каких-то денег, еще что-то, и люди там восстали, из-за этого восстали из-за того, что кто-то дал денег, а не из-за того, что людям не хера жрать, там по инфляции в несколько тысяч процентов нет элементарно ну, туалетной бумаги. И когда взрывают полицейских, люди аплодируют, да? И, а восстали, потому что Соединенные Штаты. Дали денег. Вот что там у Рябкова у этого, в башке? Я понимаю, что там Путинщина полная. Так что а, а, непонятно, в одном ряду они встанут. Они воевать с Америкой, что ли, поедут? Они туда отправят бомбардировщики без оружия, которые туда едва долетели да, вместе с Русланом. Артисты, блядь. Я думаю, что... А, вот посмотрел, какие откопали Пригожинские... Ольгинские эти тролли, методички, оказывается, они сейчас взяли полностью то, что они писали по поводу Каддафи, то есть вот как, какие в экономике Венесуэлы большие плюсы, а взяли большие плюсы э, с Ливией, представляете, то есть совершенно разные вещи, да, и туда запустили. То есть пытаются информационно защитить. Также, я так понимаю, туда, наверное, пригожинских этих э, поварят отправят из частной военной компании. Э, и...